Всем привет! На связи Кузнецов Никита и мой канал «Настольный теннис для всех». Сегодня я хотел бы поговорить о короткой игре, о приеме подачи, у коротки. Это очень важный базовый элемент в настольном теннисе. И на примере моего давнего хорошего товарища Дмитрия Бабкова, в свое время очень сильного игрока, в данный момент он посвятил себя тренерской работе разобрать этот элемент. Мы с ним недавно встретились на соревнованиях, и я решил на его примере показать, так как этот элемент является одним из его сильных сторон. Итак, друзья, давайте подробно разберем это с комментариями. Итак, Дмитрий стоит у нас в красной синемайке на дальней стороне, принимает подачу соперника. Обратите внимание, выполняет первую коротку под право, подходит ногами, вторую коротку заставляет соперника двигаться. Видите движение, и тем самым ошибается соперник. Теперь принимает подачу. Опять у укоротка. Соперник ошибается на приеме, и сразу следует мощная атака. То есть после укоротки идет мощная атака и выигрывает очко. Теперь на своем примере в замедленном видео обратите внимание, как двигаются ноги левая нога впереди и правая выходит вперед за рукой при выполнении элемента у коротки. Теперь немного с другого ракурса, посмотрите это в более близком варианте. Итак, мы разобрали элемент прием подачи справа, у коротка. Если что-то непонятно, пишите комментарии, подписываемся на мой канал, активно тренируемся, играем в настольный теннис и все у вас будет хорошо. Ну и напоследок небольшая минутка юмора. В настольный теннис играют те, у кого хорошая реакция, а в большой те, у кого маленький. До скорых!